Артюр Рэмбо Память Вода чиста, как соль в слезах на детских лицах, Под солнцем белизна тел женских худосочна, Шелка во множестве слилей непорочной хоругвий, Что взяла с собой на бой девица. Проделки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 Зеленые девичьи, Выцветшие платья у ив, Откуда стайка птиц переметнулась. Теплы и желтые Чища Луидора, Веки – калужницы. О, полдень верности супружьей! Та из своих зеркальных матовых окружей Ревнует в небе сферу розовую с пегем.